На данный момент я записал уже три видео о Classic Offensive, самый первый датируется 17 января 2017 года, то есть через два месяца стукнет уже 6 лет, и надо отдать должное разработчикам, ведь нужно быть либо сумасшедшим, либо абсолютно отчаянным, чтобы создавать что-то столько лет подряд на абсолютном энтузиазме, без полноценного разрешения от Valve и надежды на то, что этот проект когда-либо получится релизнуть в публичный доступ. Для тех кто вдруг не знает, классика Offensive это попытка создать симбиоз из всех частей Counter-Strike, взяв лучшие и самые любимые элементы среди комьюнити и объединив это в одну игру. С моего последнего ролика успел выйти аж 17 патч-нотов, и поверьте мне, там много всего интересного. У микрофона снова Максим, не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению видео. Поехали. В первую очередь Зул решил заняться изменением интерфейса. Несмотря на то, что панорама UI по сути является кастомной веб-версткой, для реализации некоторого функционала все равно потребовалось взламывать код. К примеру, через хаки получилось реализовать эффект поднятия экрана после загрузки, прямо как в очень старых версиях Counter-Strike, изменение моделей персонажа в окне выбора команды и изменение окна выбора карты и режимов игры. Также, из интересного стоит отметить новую индикацию полученного урона, улучшенную систему уведомлений Индикаторы прогресса при поднятии заложника или обезвреживании плента. В бай меню вместо персонажа отдельно отображаются сами оружие и страна их производства. Да и в целом весь интерфейс стал напоминать что-то более классическое. Следующий важный аспект это новые измененное оружие. В первую очередь добавили предметы, вдохновленные концептами для Counter-Strike Condition Zero. Во-первых, это щит, который замедляет ваше передвижение и полностью блокирует весь получаемый урон. В отличие от Danger Zone, его его невозможно сломать, а при толчке противника выбивает активное оружие из рук и наносит 90 урона без брони и 45 урона с броней. Пока не экипирован, блокирует весь получаемый урон в спину. Во-вторых, это гранатомет 72 ло имеет всего один заряд и наносит урон по небольшой области. При точном попадании в противника разрывает его на кучу разных частей, прямо как в Team Fortress. Ну и в-третьих, коктейль Молотова. В отличие от кейсго наносит меньше урона и распространяется на более область. Три этих предмета опциональны. Если владелец сервера захочет, чтобы игроки не могли их покупать, он просто может прописать консольную команду mp items 1. Пополню аккаунт стима через GG Pay и открою три кейса Danger Zone, потратил 10 баксов, а получил меньше одного. Но открыв три таких же кейса на gg drop, я неплохо так окупился. Прямо сейчас там проходит Wild Event, за каждый пополненный рублем баланс вы получаете по одному поинту, за который можно покупать патроны на стрельбище. Давайте купим обойму патрончиков на Дигл и постреляв получаем халявных скинов на 1700. На Дроп вернулась акция 7 ключей, открывай любые кейсы на сайте в воскресенье, понедельник и вторник, преодолевай пороги и получай бесплатное открытие уникальных кейсов с крутым дропом. Пополняй баланс любым удобным способом вписав промокод фолловер и получи дополнительный на 11% к пополнению. Дроп. ссылка на сайт и промокод в описании. Также я думаю, что вы уже обратили внимание на немного странное поведение коктейля Молотова. Дело в том, что разработчики решили вернуть классическую физику и механики из CS 1.6, то есть гранаты летят по довольно строгой траектории и вращаются только по одной оси. Ну и само собой, как и в 1.6, гранаты могут прилетать через совсем маленькие щели и открывать двери при попадании. И куда же без ремейков оружия, анимации, модельки и звуки были заменены на UMP-45. Снайперки, скаут, P90 с возможностью зума, пистолете пулемете с глушителем TMP, классическом MP5 и Sg 552. Еще из 1.6 была перенесена механика моментального восстановления разброса после падения на землю, на данный момент в CS необходимо подождать небольшое время прежде чем начать стрелять, когда в классик Offensive это происходит моментально. Ну и на волне популярности стоит подметить, что Зул решил не изменять количество патронов в ВВП, как это недавно произошло в CS GO, то есть обоим останется 10 зарядное. Отдельно хотелось бы обратить внимание на работу с партиклами и эффектами, к примеру в дезматче после смерти тело игрока распадается на частицы, вместо того чтобы падать и просто исчезать через какое-то время. У флешек, помимо белого экрана, будет небольшая световая волна, и это особенно хорошо видно, если вас ослепляет частично или взрыв происходит за какой-то преградой, а при выстреле в стекло, будет распадаться на куски значительно больше и массивнее, как это было в оригинальном кс. Помимо этого был доделан ремейк Dust 2, и в очередной раз хочу подметить, насколько мне нравится концепция карт в Classic Offensive. В двух словах они используют ту же геометрию и лейаут локаций из 1.6, при этом совмещая в себе все современные навороты по типу HR текстур. Что интересно, разработчики решили немного поэкспериментировать с механиками и на некоторых картах в козольных режимах по типу Deathmatch а будут открываться дополнительные проходы. Также готовится полноценный ремейк Миража и крайне забавно видеть, как в пользовательской модификации карта выглядит лучше, чем текущая версия в оригинальной игре. Пока есть только скриншоты и поиграть на новую версию Получилось, Но судя по текущей детализации, до релиза осталось совсем немного и Valve пора бы уже давно обратить внимание на устаревший визуал некоторых официальных карт. В качестве теста еще доступен ремейк трейна, но там какая-то запутанная история. Я не особо понял, но кажется маппер, который отвечал за эту карту, ушел из проекта и теперь она в подвешенном состоянии. То же самое относится и к карте Денюк, которая целенаправленно разрабатывалась в стилистике Black Mesa из первого Half-Life. Так что не очень понятно, увидим ли мы эти карты в итоге. В ближайшее время Зол планирует заняться кастомными механиками для будущей карты CS Assault. Для тех, кто вдруг не знает, в оригинальной версии для 1.6 на спавне ктшников находится машина с камерами видеонаблюдения. Они помогают команде следить за передвижением противников и эффективнее эвакуировать заложников. Однако создатели классиков Offensive решили немного освежить эту идею вместо фиксированной точки с камерами, одному из ктшников будет выдаваться переносимый планшет с той же механикой. Прикол этого отличия в том, что планшет будет выпадать после смерти этого игрока и в теории его смогут поднять использовать в своих целях. Ну и помимо этого, Зол начал прорабатывать оригинальный режим с vip игроком, для тех кто вдруг не знает, это гейммод в котором один из ктшников становится важным чуваком, которого надо сопроводить в точку эвакуации. vip персона может закупать любое оружие тиммейтом, но при этом сам не сможет его носить, так как оно будет автоматически выбрасываться. В руках у випа может находиться только пистолет usp с глушителем, нож, любые гранаты и трехзарядный зевс который убивает с большого расстояния. По дефолту у важного дядьки 150 хп и в случае его смерти или истечения времени побеждает противоположная команда. К слову, после операции Риптайт у команды получилось довольно быстро переделать модельку Гуриилы и поменять цвет у рубашки у дефолтного феникса, чтобы лучше сочетаться со своими тиммейтами. Благодаря тому, что мод является независимой игрой, вырезав все ненужные элементы, получилось сократить вес всего до 9 гигабайт, и для запуска не придется устанавливать или даже иметь на аккаунте кс. Go. В теории, если все получится так, как сейчас планируется, в будущем, помимо обычных пользовательских серверов и режимов, можно будет реализовать полноценный матчмейкинг с рангами через фейсет. Но есть один крайне важный нюанс. Несмотря на то, что эта игра доступна в Steam и имеет собственный App ID, у разработчиков ксго все еще холодненькое отношение к данному проекту. На данный момент классиков антив разрабатывается на устаревшей версии 2020 года, это происходит потому, что абсолютно но все изменения приходится вносить буквально при помощи взлома скомпилированных файлов игры. Зул, создатель этого проекта, неоднократно писал Valve с целью получения исходного кода CSGO, но каждый раз его письма просто игнорировали. Это выглядит особенно странно на фоне того, что другому проекту, который также разрабатывается на базе CSGO, выдали лицензию чуть ли не с первого раза. Он называется Military Conflict Vietnam, и я недавно выпускал отдельный ролик на эту тему. Но ключевое отличие этого проекта, от классика Offensive заключается в том, что эта игра по Вьетнаму не является прямым геймплейным конкурентом. Мягко говоря, разработчики CSGO вроде как напрямую ничего не запрещают, но при этом дают явно понять, что вся эта движуха им не нравится. Основная проблема отсутствия исходного кода заключается в том, что огромное количество необходимых механик или функционала просто технически невозможно или же очень сложно реализовать. Не говоря уже о наличии огромного количества критических эксплойтов, из-за которых играть на публичных серверах может быть просто опасно. Фактически вся разработка держится на небольшой надежде, что либо Valve поменяет свое решение, что маловероятно, либо у разработчиков Classic Offensive получится заинжектить все необходимые изменения без доступа к исходному коду. А это, как вы понимаете, далеко не самая простая задача, и если ничего из этого не произойдет, проект придется просто закрыть. Ну а на этом все, не забывайте глянуть мое предыдущее видео, где я рассказываю про историческое обновление CS и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!